Всем дискорд, с вами Лорд Альтаир, и сегодня мы почти заканчиваем проходить игру Marvel Битва Чемпионов про Капитан Марвел миссию. Не знаю, растянули я сегодняшнее видео на два видео, или все в один миг пройду. Но сегодня я стараюсь сделать по-другому: со сложными боссами. Я лучше буду отдельно нарезать их под музыку. Они а болтать, и чтобы видели там, как у меня игра глючит, сделаю все по-тихому. Так, все грузится, грузится. А чё звука в игре нету? Вот. Так. Что у нас тут? Награды ежедневные. Слышно, как будто у меня эти кредиты не набираются. 986 штук, хотя я уже давно гавил. Скрытый враг, путь разрушения. По Потише надо сделать. Да-да, давайте идем. Посмотрим, насколько сильные враги, и посмотрим, использовать ли усиление. Хотя наверняка его придется использовать. Так-так-так... Сообщине, На пару слов, призыватель. Я знаю, что ты занят важным делом, но мне нужно поговорить с тобой наедине. Это касается скрулов. Твои союзники правы, они здесь, но они прибыли недавно. Не было никакого вторжения. Они здесь уже некоторое время. Я их привел. Я не гожусь этим, но ну, послушай меня. А вот кто опять кашу заварил? Да, тут следует, конечно, чтобы было больше времени. Давайте. Итак, мне будет выгоднее пойти... По вот, пойти вот где золотой сундук. Ищем где этот... А, ну тут тоже... Ого! Фигаси. прямо вот поэтому. То есть, по вот так... Ага вот этому пути будет пойти выгоднее всего. Да, да, да. А, а. -а. <связывая> <связывая> У нас здесь красный Халк. Активируем сил. Ну... Усиление атаки здоровья маленькая маленькое возьму, где она у меня маленькая. Хотя я могу и большой взять. Ладно, порву сейчас с маленьким. Сейчас маленькое усиление. Ещё давайте добавим... Малое усиление атаки, большое усиление атаки, пин. Здоровье. Ладно, чё-то она тут. Ладно, чё, <-то> <свят> Ладно, чё мне кажется, ничего не изменилось. Мне так просто кажется. Что активировал усиление, <свят> <свят> ничего не... должно быть на тысячу хотя бы подняться. Как был, пять очков так и осталось. Ладно. Давайте. Как-то. Ну, если ты мне достанешь. Чтобы да у меня атака срывается. Я там поджаренный. Почему не сработал отход? Ч ⁇ опять все заглючило? Чего мне опять играла Гать начала? Ч ⁇ за бред? Залагала. И почему усиление не работает? Он вообще не работает Он ничего не усиляет Тут ничего не изменилось Это как? Не работает эта хрень В смысле? Блин, вообще усиление не работает А, вот А вот это уже работает блин. Вообще, конечно, тут все лагает усиления не хотят нормально работать пять заб… пять пять прыжки что у нас дальше Так, еще и кнопки не нажимаются Приехали, конечно Когда маэстро контролировал меня Он, по он потребовал невероятное количество чемпионов для битвы 5000 Росомах 10 тысяч Капитанов Америка Даже я, коллекционер, не мог выполнить такую просьбу ну то знаешь, он не тот, кому стоит бросать вызов. Меня зажали в угол. Мне нужно было решение. Я нашел его в скрулах. А он просто сделал, чтобы скрулы скопировали этих чемпионов, и маэстер бы с ними просто продул. Потому что скрулы не обладают способностями тех, которых копируют. Он на и наравнился. так. Так, блэк слез. Я очки этот Крис убегает. Двадцать процентов, это тоже неплохо. <свист> да, давай, размеси его. Да. <свист> Легко и просто размесли. Надо бы Анжелу, наверное, прокачать до следующего ранга, потому что она с Хелой может просто спасать мою шкуру. Так, морнинг Стар, это нехорошо. Она может... ее Её... вторая атака может не блокироваться. Это нехорошо. Попробуем электриком разнести И распишитесь. Вот нафига у меня блок ушел в самый неподходящий момент. Да, лагает, лагает, тут все. Халк и мне нечем его бить, потому что то что солдатик то спекся. Ладно, пусть будет осьминожка. Right, right, right, right. Там, там, там. Опять блок. <свист> <свист> <Че>? <свист> меня все атаки залагали. Блок не работает, прыжок не работает. Да нафиг такой игру. Чем мне все в конце начало лагать? Фиг победишь их с глюками. Так все хорошо работало, и разработчики опять все испоганили. почему в эту игру вообще нормально не поиграть только все тупик хорошо <решил> что <решил> нет автоматом прозор назад а то и он может тут тоже не работать вот, вот, вот так это не сработает <решил> вот так будешь знать как вызывать глюки в игре этом дальше, и я, наверное, останусь без персов, все равно придется их оживлять всех. Точно, всех я оживлять не буду, по одному их <laughs> буду устанавливать. Вена мутка? Не, спасибо. Собрав скрулов, воспользовавшись силой, силой изосферы, чтобы усилить их, я смог выполнить план. Это не настоящие чемпионы остались в стазисе после того, как Майстон предстал перед судом. Но с течением времени, кажется, многие из них нашли путь в мир битвы. Невольные участники битвы, как и многие чемпионы. Я знаю, что, наверное, уже опоздал, но после возвращения моей дочери я должен сделать все, что могу, чтобы исправить ошибки прошлого. Ты всегда помогал мне в этом. Я думаю, эта информация сможет тебя направить. А, дочь коллекционера. Ту, так, тот уровень я пропустил. Надо глянуть. Танцевать его дочь. Просто я, видимо, тут ту эту миссию пропустил. Тогда, когда у меня телефон сломался, была эта миссия, похоже, я ее продул. Надо глянуть, как его дольше зовут. <свят> Давай. <свят> <свят> Я же нападал вот опять. спецатаку, блин. Это реально... Деньги. <свят> атака залагала, блин. нафига тут Я продул опять из-за этих глюков. Чем мне сражаться, когда все лагает? осталось хела и еще там полудохлый электрик валяется так вот опять я нападаю но нет он сейчас нормально еще один враг или босс пойдет наконец-то хочется его разбомбить Так, а еще солдатик О, Ник фьюри сейчас будет врагом так сначала с бакера сделаемся а потом Ник Фьюри. Он же вдалеке стоял. Использует черт там свою спецатаку. Спасибо. Спасибо, что использовал свою спецатаку. Бомбить. Да, вот ты ее все используешь, только использовать круг. Все вот так. И наконец-то финальный босс. Надо уже с ним поосторожно. Надо посмотреть, как и у него спецатаки. Ну и ну, опять я все оживлялки продую на эту миссию дэнверс и другой фьюри нужно было полагать что он рано или поздно появится а это скру мне уже надоело прятаться Скрул. Мне нужно было доказательство, но все вы, все ваши сражения. Я теперь это имитация его. Теперь я понимаю, что это все по-настоящему. Тогда у нас много работы, капитан. Да, это так. Давай. Скрул, Фьюри. Чейнджинг Фьюри. Так, кьюня. Ухват. При ударе в блок защитника от кущей получает 40% шанс подвергнуться к... ...в блок защитника, с... наносящим один яйца в итоге в виде урона течен 10 секунд. Этот защитник особо агрессивен и умело применяет способности нападения вроде тяжелой атаки или атаки с рывком. М -м Попеременно повышает сопротивление да, спасибо, тут все окей. Глянем, сколько у нас оживлялок. Фига себе, сколько здоровья у меня тут. Давайте мы его сразу используем. Насколько штучек. Три таких. Давай хела. Тут главное не наносить удары в блок. А то быстренько сдохну. Ну ладно. Начнем. They'll try to stand in my way Cause I've been up, against better Just take a look at my face Cause if you're messing with me I am a dangerous weapon I am the sharpest of blades I'll cut you down in a second Дискорда он себе килят. О, да! Получи и распишись! И следующая миссия, точнее, следующее задание будет в следующем месяце. Я его, наверное, проходить не буду, потому что у меня кончились оживлялки. Хотя, может, и пройду, если я буду тратить те кредиты. Но на сегодня все. Я запыхался реально с ним. Ух. На этом мы закончим, я устал.